Наша основная задача сейчас пополнить счет на RoboForex. Нажимаем пополнить счет. Попали на страницу пополнения счета. Здесь мы видим торговый счет и номер счета. Нам необходимо, чтобы был именно наш счет, который будет работать с роботом, пополняться. Есть второй, если вы подключались, и это партнерский. Его нам не надо пополнять. Дальше мы выбираем способ оплаты. Мне удобнее всего воспользоваться Яндекс.Деньгами. Вы выберите тот, который вам удобнее. Выбираем обязательно обычное пополнение. Иначе из-за этих бонусов Гидро, ну сам робот будет некорректно считать депозиты и прибыли. И из-за этого может случиться не очень хорошие вещи. Поэтому обычное пополнение без каких-либо бонусов. Сумму сейчас 150 долларов это... 9230 плюс комиссия примерно 2 доллара. Ну сейчас мы увидим. Нажимаем пополнить. Первое. Мы видим, какой счет пополняется и насколько. Если не зачислится э, платеж быстро, то он должен обрабатываться в течение до двух дней с момента получения уведомления. Так что, если что напишите в поддержку и так далее Обязательно счет привязан должен быть именно к вашему имени Если вы будете пополнять от чужого имени, деньги будут обратно возвращены на реквизиты Поэтому лучше сразу от себя же Счет на RoboForex на Алексей Васько оформлен и пополнение должно быть от Алексея Васько Это чтобы не отмывали деньги Вполне справедливо И сумма, которая поступит также видна Все все хорошо. Нажимаем «Пополнить». Мы попали на Яндекс.Деньги. «Робофорекс». В общем, заплатить. Подтверждаем. Все. Платеж прошел. Вернуться в магазин. Операция прошла успешно. Деньги зачислены на счет. Повтори, Платеж или вернуться на страницу пополнения. То. Не виден. Еще не зачислили. А вот уже и зачислили. Объясняю. Мы попол пополнили на 151 доллар. Но так как это центовый счет, он умножает это все на 100. И робот в итоге будет видеть на 15 195 USD. Но это центы. Важно. Ну и собственно все, наверное, сказал. Если в на балансе все есть, все, мы на этом закончили. В следующем видео я расскажу, как настроить удаленный стол и туда поставить робота, чтобы он начал уже работать. Увидимся.